что по всем интернете очень много выкладывают звезды, свои фотографии, популярные личности, богатые. И я видел, что очень много людей создавали для себя, считали их своими идеалами. И они готовы были идти прям на любые, на любые действия, чтобы стать как он. Как? Почему? Как это происходит? Ну, психологически, почему человек решается на такой очень... Нестандартный шаг. Получается, он же как бы отказывается от своей личности и создает нового, похожего себя, Понятно. даже копию другого человека. Понятно. Я на эту тему уже говорил, и не один раз я говорил, если человек идет под ником, ник такой-то. То есть он вместо своего имени берет ник, такого ранее никогда не было. Вот. Ты имеешь свое имя, Вася Петя Холлер, а кто-то имеет имя духовное. Значит, имя назначается и берется имя, и никогда не «ник», вообще-то говоря. Никогда. Нет никаких псевдонимов. Это сегодня сценические псевдонимы, понимаете. Ирина Алегрова, Никая не Алегрова, Анжелика Варумана, никакая не Варум. Никакая не ворон, допустим, Валерия, никакая не Валерия. И так далее. А это сценические там псевдонимы. Да? Редко бывает сегодня. Вина сегодня Юши, там, Варвары, там, вообще общем, что Но дело не в этом, а, а дело в том, что это веяние нашего современного мира, который а, живет сегодня какими-то развлечениями. Ну, да, еще ещё давно, там, э, медиаторы, там, вот люди же наслаждались, когда друг друга люди убивали, они сидели и радовались там, кровь, плечи, там, из-за стороны. А они, значит, вот это. это человеческая природа, которые перестали быть человеками, которые стали уже... звериные инстинкты. Это э, инстинкты, это люди, которые перестали жить своими... Э, не своими, а перестали жить принципами э, высших, скажем, сил и заповедей. Вот и все. Это язычники самые настоящие, которые сегодня... Сегодня мы катимся туда. Ты даже не представляешь, это описано в литературе, что будет после прохождения определенного периода времени, что будет дальше. Будет кошмарная вещь происходить. Сегодня это вообще нереально и даже вообще никакого не может. Будет. Будет это то, что описывается в литературе. К сожалению, это все будет. Но пока мы сегодня об этом не будем говорить. Ну... Как э, мир сегодня у нас еще раз говорю такой, что, к сожалению, э, все идет в кривь э, и в кость, а поэтому э, э, наша задача э, убрать все это наносное, все это навеяние этих ники, и эти аватары где там ставится аватар, вы живете, друзья, те, которые слушают эту программу, вы живете в двойной жизни, и никто не сказал человек, то который маску на себя одевает, вы же знаете, актер надевает на себя маску. Я могу привести много примеров. Один пример э, мастера Маргарита Булгакова. Почитайте, это в интернете написано. Те люди, которые играли определенных персонажей, они умирали. Не умирали. Неожиданными не смертями умирали. Зачем вы себя, друзья, подвергаете риску, если не умереть, не дай Бог, да, а разбить себя напрочь, непониманием всего лишь, пониманием того, что вы делаете. Как вы знаете, кто этот ваш пумир? Каков его внутренний мир. Уже на экране, вы же выглядите. видите. Вы же вообще никогда в жизни не встречались. Да? Вот. Нет, вы берете себе там Анджелину Джоли, Брэда Питта, там еще да, Декаприо, массу каких-то аватаров, и ставите вместо своего, своей фотографии, ставите эту фотографию, и берете еще какие-то нити, которые совершенно ни к селу, ни к Имена, нету Петя, Поля, Вася, нету таких имен. Посмотрите, духовные имена, они звучат совсем по-другому. Ладжмена Раэна, да? Ачутананда, Дьясаде, а, сегодня присваивается, Раджимахан, Сигур, Миллион, Кришнадад. Откуда берутся эти имена? Это же имена святы. Не имеет значения, где вы проживаете, на какой территории. Это святые. Просто время-то было такое. Имена были такие. Сколько у нас имен серафим? Сколько у нас? Много у нас имен серафим. Вот назовите своего ребенка серафин Много таких имен? Ну, так это же совсем другое а нет, а у нас вот так вот называется, или там, то сколько раз, называют имен, которое э, вообще таких природе никогда не существовало. А ведь имя, оно несет в себе энергию. Эта энергия должна, это я нумеролог, я вам могу точно это сказать. Значит, если у нас есть день рождения, у нас есть полностью дата рождения, это вторая цифра. У нас есть гематрия, сложенная из имени, отчества и фамилии, гематрия. Тоже цифра. И вот эти все три цифры, минимум три цифры, они все должны находиться в гармонии. Вы что делаете? А вы берете вот так понятия об этом не имею вы просто разрушаете свою матрицу этим самым. У вас есть полное право. Поэтому Библия сказано. человек не ведает, что творит. Очень и очень нехорошо. Поэтому а, будут создаваться такие условия, когда люди будут просто уходить. Ненужные люди, они будут уходить. Они не нужны. Они живут не по правилам, они живут не по заповедям. У них шансов уйти с поверхности, с всех уровней Земли, уйти гораздо больше, чем у тех людей, которые соблюдают правила и как минимум хотят как минимум. Я недавно делал консультацию, женщина написала, я этого не знал, кстати, я не знал, она потом сама написала, это. я подобрал ей имя из разных вариантов, она говорит, вот, ну, знаю о том, что это не мое имя, я сделал ей консультацию, она заказала, вот. и а, у нее был вопрос, я ей все время говорю, ты учись иди, дорогая, иди учись. Она говорит, у меня денег нет. Я говорю, ну, что делать? Значит, вы знаете, что произошло? Она потом написала. Причем я об этом сказал, не знаю. Но она потом после этого написала. Вдруг, ни с того, ни с чего денег нет. Она берет один курс. Недешевый, скажем так. Ну, относительно Не Недешевый для него. Потом берет второй курс. Да? Я ей не задавал этот вопрос, но она сама написала. Каким-то образом... Каким-то образом чудодейственно, ну, у нее чудодейственно, я когда бы, это же, раз консультации, делал консультацию, отвечаю. Вот. К ней стали приходить деньги. И она эти деньги использовала не на то, что обычно использовать. Это, эти деньги она использовала для себя, вложение себя, и будет получать еще больше. Она отдает для того, чтобы получить. И она стала студенткой нашего курса. И она об этом пишет. И счастье в том, что она первая заплатила за компенсацию, отдала и получила то, что ей необходимо. Второе, значит, пошла этому обучаться. Вот о чем эта речь.